Здравия, друзья! Сегодня очень важная тема. Сегодня многие спрашивают в миграционных отделах МБД о своем гражданстве. Раньше отвечали более адекватно, сейчас отвечают совсем позорно. Отвечают, что мы все автоматически стали гражданами Российской Федерации, потому что в течение одного года после какого-то дня не заявили о своем нежелании состоять в гражданстве Российской Федерации. Вот так. Как же нас сделали гражданами Российской Федерации? Очень интересный вопрос. Попробуем в этом разобраться. 30 лет назад умелой пропагандой народу внушили, что в 1991 году что появилось государство, Российская, Советская, Федеративная, Социалистическая Республика, а до этого была просто республика в составе СССР, и что в, 1990, в 1993, как продолжение перетекло и появилось государство Российской Федерации. Так нам многим внушили. Да, группой заговорщиков было организовано принятие съездом народных депутатов РСФСР ничтожной декларации о государственном суверенитете РСФСР от 12 19 декабря 1990 года. Ничтожной, потому что сначала надо было выйти из состава Союза СССР, Никто не выходил, как положено. Поэтому и Республика РСВСР, и все республики до сих пор в союзе СССР, в составе СССР. Ни одна не вышла, соблюдая конституционные процедуры. Еще ничтожнее документ нам предъявляют. Это Беловежское соглашение о создании СНГ, якобы которое было подписано неуполномоченными на то лицами в Искуле. Хотя в документе написано в Минске, даже этого противоречия достаточно для признания документа ничтожным. Соглашение подписано якобы представителями Республики Беларусь, Российской Федерации, Украины, но таких государств с такими наименованиями на 8 декабря 1991 года не было, тем более не было таких государств-учредителей СССР, Союза СССР в 1922 году. Почитаем начало этой фальшивки. Мы, Республика Беларусь, Российская Федерация, Украина, как государство-учредители Союза СССР, подписавшие Союзный договор 1922 года, Далее, именуемые высокими договора, договаривающимися сторонами, констатируем, что Союз СССР, как субъект международного права и геополитическая реальность, прекращает свое существование. Ну и так далее. Документ длинный. Концовка еще интереснее. Шесть частных лиц, потому что никем не упомолочены были, решили. И далее по тексту. Деятельность органов бывшего Союза СССР на территориях государств членов Судружества прекращается. Бывшего. Хотя на этот день все органы власти СССР работали в штатном режиме. И далее по тексту «Совершено в городе Минске», хотя все они находились и подписывали в вискулях. А кто подписывал, смотрите, героев надо знать поименно. Но эти герои, особенно из РСФСР, СССР считали бывшим гораздо раньше. Судьбоносный закон о гражданстве РСФСР датирован от 28 ноября 1991 года. Хотя за тот день в открытом доступе сессии Верховного Совета РСФСР лично мне обнаружить не удалось. Искал, искал, не нашел. Рядом есть дни сессии, а 28-го не нашел. Но проект разрабатывался еще ранее, то есть еще ранее считали бывшим. И закон якобы подписан. Так, президентом РСФСР Боельтин. Москва, Дом Советов РСФСР, 28 ноября и номер. Вот так. Боельтин единолично в один миг превратил граждан СССР. В граждан РСФСР. Ключевая статья в этом законе 13. -я. Вот. Признание. Статья 13. Признание гражданства РСФСР. Итак, гражданами РСФСР признаются все граждане бывшего СССР, постоянно проживающие на территории РСФСР на день вступления в силу настоящего закона. Если в течение одного года после этого дня они не заявят о своем нежелании состоять в гражданстве РСФСР. Ну, тут далее написано, что вступают в силу после опубликования. Этот закон о гражданстве уничтожен и не порождает правовых последствий. Потому что на этот день, 28 ноября 1991 года, все государственные органы СССР работали в штатном режиме. Термин «бывший СССР» на эту дату не применим. Но последствия этой 13 статьи его истину грандиозны». Юрия из-за ничтожности не появились тогда и не существует до сих пор никаких граждан РСФСР, но по факту произошла трагедия в масштабах Великой Державы. Обманутые граждане особо не придали значения этому закону, да и не до этого было. Тем более потому, что в СССР было единое гражданство, так жители РСФСР, граждане СССР по документам, одновременно признавались и считались гражданами Союзной Республики РСФСР, хотя это и не прописывалось в личных документах. Но по статье 13 нового закона они теперь официально признавались гражданами РСФСР, государства РСФСР взамен, теряя гражданство СССР. Но народу об этом не объявили. Мало кто вчитывался в текст, текст который, если в течение одного года после этого дня они не заявят о своем нежелании состоять в гражданстве РСФСР. Казалось бы, глупая формулировка. Зачем заявлять, если ранее до этого и так все жители РСФСР были гражданами РСФСР. И тем более органы, все органы власти РСФСР проработали в штатном режиме еще пару лет. Зачем заявлять? Поэтому никто особо не хотел, да, и не мог заявить о своем нежелании состоять в гражданстве РСФСР. Потому что как бы особо ничего не менялось. Ну там какой-то закон где-то штамповали. Но великие комбинаторы запланировали ход конем. Через месяц после новогодних праздников депутаты, хоть и заседали как народные депутаты РСФСР, нарушения стали оформлять как депутаты Российской Федерации. Вот. Новогодняя сессия, января 1992 года. Сплошная Российская Федерация. Ведомости съезда народных депутатов уже Российской Федерации, откуда-то уже взявшиеся и Верховного Совета Российской Федерации. Законы и постановления, принятые Верховным Советом Российской Федерации. Ну и далее, тут еще прихватили за декабрь пару своих постановлений. 19 декабря, 27 декабря. И далее уже январские от 15, 17, 23 идут. И казалось бы, случайно тут как исключение закона 28 ноября 1991 года давнишний о гражданстве и пока еще РСФСР чудо? Нет, потому что не прошло того самого года, отведенного на принятие решения о гражданстве. Да и сам закон, казалось бы, прошлогодний. Просто затянули с опубликованием. Вот что-то просрочили сроки. Спрашивается, зачем? Ну и далее тут. Январская опять, как Российская Федерация. Но постепенно депутаты, ведомые преступной группой заговорщиков, стали переписывать. Избранные слова, принятых ранее в законах и даже в Конституции, стали заменять слово РСФСР на Российская Федерация. Вот они выждали почти полтора года, и закон о гражданстве РСФСР превратился, превратился, превратился... Закон Российской Федерации о гражданстве Российской Федерации. Изменения в него были внесены законом Российской Федерации от 17 июня аж 1993 года, номер 5206-1. Там написано в первой статье «В связи с изменением наименования государства, название и текста закона, слова «Российская». Федерации, Российской Советской Федеративной Социалистической Республики и РСФСР заменить словами «Российская Федерация» в соответствующем падеже. Так появился двойник закона. Незаметно мутировавший, хотя с тем же номером. Через полгода и герб поменяли. Приняли двуглавый, тоже мутантский как и наименование государства, РФ, Россия, двойственное, чтобы народ запутать, замутить, организовать раздвоение личности. Чтобы не понимали разницу между живым человеком и бумажным человеком-физнецом. Тем временем, Ельцин, вернувшись в Прошлое на полтора года переподписал закон. Как президент Российской Федерации. Вот, президент Российской Федерации, Боельцин, Москва, Дом Советов Российской Федерации уже, а дата прежняя и номер прежний. Но подписано. Президент Российской Федерации. Хотя инаугурация в этом качестве состоялась только через пять лет. Но если очень хочется, можно. Вот так, по волшебству нет, по колдовству. Новоиспеченные граждане РСФСР одномоментно стали гражданами Российской Федерации, задним числом, далеко идущими последствиями автоматически.